Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в эфире из Великобритании Александр Владимиров. Здравствуйте, Александр! Добрый вечер! Я вот с вами решил поговорить о развале Советского Союза. Я знаю, что вы уехали из Совет... еще из Советского Союза как раз вот буквально за несколько месяцев до Пуча. 91 -го года, вот вы сказали в марте, и вот такой вопрос общий. Как вы считаете, то, что Советский Союз распался, это было как-то предрешено, или возможны были какие-то варианты его сохранения в каком-то новом виде, как Горбачев хотел создать какое-то новое союзное государство? Вы знаете, поскольку я Жил в период перестройки в России, ну в Советском Союзе, в Москве в частности. То есть вот эти с 1986 -го года до 1991 -го года, вот эти пять лет, в принципе, чувствовалось по всему, что система государства потихоньку фрагментируется и распадается на куски, причем абсолютно во всем. Это было вот мое как бы личное ощущение этого. То вдруг неожиданно пропадали какие-то продукты, то вдруг неожиданно пропадали сигареты, и их невозможно было купить. Представляете, в курящей стране, да? То какие-то еще, так сказать, вещи. Произошла Чернобыльская авария, масса других аварий, различного рода стихийные бедствия. То есть и политические, и экономические, и социальные э, коллапсы, они потихоньку двигались. Конечно, несомненно, что и э, такая вещь, как, например, объявление гласности, тоже сказалось весьма и весьма на том, что люди почувствовали, определенные люди, я хочу сказать, но они почувствовали вот эту вот свободу возможность выражать свои мысли, критиковать власть, были попытки, например, избрание директоров предприятий, то есть такие какие-то вещи, которые ну, до этого никогда не происходили, и они как бы каких-то людей просто повергали в шок, каких-то людей приводили к радости, потому что они очень хотели этого. Но ну, вы сами знаете, что есть люди, которым сколько не дай свободы, им будет мало. А есть люди, которым сколько не давай, им это совершенно не нужно. А Поэтому... скажите, пожалуйста, да, извините, да -да. просто чтобы мысль не ушла. А как вы считаете, вот э, тот вот социализм, его можно было как-то реформировать, вот то, чем, собственно, занимался Горбачев. Или это уже было невозможно, нужно было менять строй, что, собственно, потом и произошло. Это, наверное, да. наивность Горбачева в том, что он хотел там, сделать там с каким-то там социализм, с каким-то человеческим лицом и так далее. Или это иллюзия была такая? Ну, как мне кажется... Я думаю, что вряд ли это было бы возможно сделать вот таким путем, скажем так, сверху. То есть, во-первых, люди к этому были не готовы, сама власть к этому была не готова. Вы вспомните съезд народных депутатов первой, и вспомните речь Сахарова, сколько было за него и сколько было против. То есть основная масса, она вообще не понимала, Зачем это все нужно и так далее. Основная масса говорила, ничего, все это пройдет, Горбачева скоро выкинут, все вернется в старые рамки. Зачем нам нужны эти кооперативы, малые предприятия и так далее, и так далее. Все это закроют и все станет на свои места. Людям этого не нужно было, большинству, по крайней мере. И как бы то, что пытался протолкнуть где-то Горбачев, оно, мог, может быть, и могло бы лечь на почву, но более подготовленную почву. Не ту, которая вот только-только что, извините, как бы очнулась от совка и почувствовала какие-то возможности и так далее. Я думаю, вряд ли в той конкретной ситуации это было возможно. То есть переворот сверху, он вряд ли бы прошел, чтобы сделать... Такой же социализм, но с человеческим лицом, так сказать. Он много сделал для того, Горбачев я имею в виду, чтобы на Западе это воспринимали, Росс... Советский Союз по-другому. много сделал для того, чтобы люди э, почувствовали возможность выезда, например, за границу, ощущать себя стали в мире и так далее, и так далее. Да, много, это несомненно. Но я не думаю, что у него бы это получилось. А вот по поводу Путча 91 -го года, вот вы как раз уехали, не присутствовали, и вот как вы это видели из-за границы, что об этом писали в местной прессе, как это было воспринято в мире? Мне очень интересно это. Вы знаете, была всеобъемлющая, я бы сказал, информация, то есть все агентства говорили только об этом. Кадры, так сказать, танков и всего остального вот этих всех событий в районе Белого дома они были везде и всюду начиная от CNN и кончая самым мелким агентством здесь даже в частности в Лондоне и только об этом все говорили это был ну как бы так новость номер один более того, очень интересная вещь такая, с какой, в какой-то мере она даже немножко, я бы сказал, uh -huh. такая на грани юмора, но, но, но серьезная. Дело в том, что вот за эти два или три дня хом-офис, то есть местное министерство внутренних дел, стало принимать заявки от граждан России, граждан Советского Союза, находящихся в Великобритании, на получение гражданства. И вы не представляете, какие очереди там были, сколько людей стояло в толпах, чтобы сдать свои документы. Я туда лично не пошел, вот. но как бы это действительно было так. То есть все бросились, так сказать. Ну, то, то есть, иными словами, конечно, была всеоб... всеобщая поддержка. То есть маленькие группы на той же Трафальгаре собирались, что-то такое обсуждали. Местные власти, конечно, это все поддерживали, но они были немножко обескуражены. Они не понимали, куда это в конечном итоге выведет, куда это приведет. Они и сейчас не понимают, вы понимаете? Так что ничего удивительного. Я, например, смотрю на сегодняшние события и сравниваю их с, с августом 91. года. То же самое. А мы все сидели. А, и вот, вы, а вот лично своим... вы, вы, как, вы, как вы восприняли это событие? Я, вы знаете, ну как сказать, в общем-то, я, я, я занимался бизнесом. Для меня это было прекрасно. Это было великолепное время. Ну, я только единственное ждал, конечно, все мы очень... Семья была в Москве, мы, конечно, очень волновались, мы постоянно звонили, постоянно спрашивали, у меня были знакомые люди, которые жили напротив, кстати, американского посольства. И вот я постоянно звонил, ну что там, как там, вот там танки идут, или там бронетранспортеры, какая ситуация. То есть очень много такого было, ну, как сказать состояние, равного где-то 24 февраля этого года. Mm -hmm. Понятно. А, ну, а вот как вы восприняли уже потом развал Советского Союза и создание так называемого Содружества Независимых Государств, вот это Беловежское соглашение, которое сейчас не ругают, по только ленивые. Насколько это было вообще в русле тех событий, о которых мы сегодня говорим? Понимаете, ведь это формирование или объединение содружества независимых государств, СНГ, да? Да. то, что Беловежье, так сказать, создало как бы, а это ведь не жизнеспособная сила сейчас. Ее нет. Это, это фантом, это очередной миф. Как был, извините, Советский Союз мифом так и, и вот это вот СНГ тоже миф практически. Поэтому так называемые вот эти потуги, которые сначала Ельцин, потом э, Путин пытались как бы внедрить в жизнь, воссоздать какую-то картину, они были нужны только, вы сами понимаете, для одного, для оказания давления. Ну вот я сегодня, извините, вот просто читаю ленту. Лукашенко назначил нового министра иностранных дел. Путин недоволен. Слушай, простите. Кто такой Путин, чтобы определять, как в независимой стране, кто должен быть министром иностранных дел? Ну, то есть, это так было всегда. И по-другому не будет, а, Да, но э, если вспомнить историю, то СНГ возникло как содружество именно славянских государств, Россия, э, Белоруссия и Украина. И потом уже присоединилась Средняя Азия и так далее. Э, а если да, вот гипотетически предположить, что если бы вот так остался такой вот тройственный союз без Средней Азии, были у него какие-то перспективы именно вот такого тройственного союза? Или все равно бы это все лебед, рак и щука растянули? куда Вы знаете, ну, будем говорить объективно, а, стремление, например, про Белоруссию я не говорю. Белоруссия, да, вполне, это единое государство, оно, и, как и сейчас практически, это единое государство. А, что касается Украины, здесь я не могу с вами согласиться, что это было бы как бы вот единое. Там не было никогда единства. Я сам наполовину украинец. Я не то, что я там жил, я, в принципе, родился в Москве и прожил жизнь в Москве, но я бывал на Украине много раз. Украина – это страна, которая всегда, всегда стремилась к независимости в разных формах, в разных проявлениях, но она была Именно такой. И вот такой, и понимая вот это давление со стороны Москвы, она всегда пыталась сопротивляться. Вы же помните дело Шелеста, да. который был удален из политбюро? За что? За национализм. Это еще тогда, в брежневские времена, считайте, в 70-е годы уже все это, как говорится, было и так далее. И это было как бы упущено уже в то время. Может быть, идеологическими какими-то формами воздействия на население, какое используется сейчас, например, в России, может быть, тогда и смогли бы как-то поменять ситуацию. Ну, вот как бы я, я, я не уверен в этом. Я не уверен. Большое вам спасибо за этот интересный рассказ, мы с вами обязательно его продолжим, и э, я думаю, мы поговорим уже о сегодняшнем дне, потому что это, конечно, тема номер один войны, и я, мне интересно тоже, как мы раньше говорили, взгляд из Лондона, э, как вы видите это оттуда, э, и э, очень интересно было узнать ваше мнение по поводу развала Советского Союза, э, Напоминаю, что с нами был из Великобритании экономист Александр Владимиров. На этом мы с вами прощаемся. Всего доброго. До свидания. До свидания.